Новой встречи с вами. И пока подключаются люди, напомню вам, что в комментариях под эфиром вы можете задавать свои вопросы, и мы постараемся на них ответить. Сегодня у нас в гостях Катя Попова. Вы уже с ней встречались, мы рады, что она согласилась прийти к нам на сегодняшнюю встречу. Мы говорим вновь об, об ароматерапии и очень радостно осознавать то, что ароматерапия плотно входит в наше сознание. Все больше людей обращаются к ароматерапии и очень радостно от того, что молодые, молодые мамы, Молодые еще девчонки, мальчишки тоже интересуются натуральной, полносоставными эфирными маслами. Как бы Люди приходят к сознанию того, что натуральное – это наша жизнь, это наше здоровье, это наше счастье, это наши улыбки. И вот Катя Попова сегодня расскажет нам, как же она к этому пришла и что ей это дает. Я передаю. Прежде чем я передам слово Кате Поповой, я вам напомню, что вы можете подписаться на новости, и тот, кто смотрит на нашей площадке, можете заполнить анкету, и ваши анкеты попадут к тому, кто пригласил вас на этот эфир. И вопросы, возникающие и не получившие на них ответы в эфире, можете задать своим консультантам, те, кто вас пригласил. Не забывайте задавать вопросы, ставить лайки и слушать, понимать тому, что скажет Катюша. Так, да, Катя. Добрый вечер. Добрый вечер, постоянные спутники наших эфиров, уже знакомые люди. Добрый вечер, те, кто будет смотреть впервые. Предупреждаю о волнении, оказывается, оно спутник тоже всех эфиров. Ну, начнем. Эфирные масла. Да, это тема, о которой я могу говорить очень много, поэтому составила небольшое содержание и буду иногда придерживаться его. Хочу начать с благодарностей. Благодарность в первую очередь моей дочери, которой сейчас 10 лет, но начала она привыкать к эфирным маслам, к коронотерапии, наверное, с 3-4 лет где-то. Спасибо большое степа, от Елене Михайловне Мухиной, которая привела меня, точнее направила меня в компанию «Васан» за мужевелым сиропом. Спасибо большое Татьяне Ивановне. Я, по-моему, буду благодарна всегда и вечно. Расскажу немного да, о моем отношении. Так, Скептически я относилась на тот момент к сетевым компаниям, потому что чувствовала от людей неискренность, когда приходила туда. И неважно, какое качество продукта было, я уходила, если мне не, не, нравились, ну, не нравился контакт, который между нами происходил. Первая встреча с Татьяной Ивановной произошла в компании «Вивасан». Мне посчастливилось давно не каждый день, вот. но тот день, когда я пришла, была именно она. Это человек, который отнесся ко мне с таким вниманием и заботой, которые я чувствую до сих пор. И мне не захотелось уходить, хотя я даже в принципе ничего не знала на тот момент о данной продукции. Спасибо большое Александре Дмитриевне Кожевниковой. Я думаю, присутствующие здесь все люди знают и наслышаны о ней. По ее рецептам, благодаря ее рецептам я увидела силу эфирных масел и ну, продолжаю также использовать ее рецепты и ее знания. В моем выступлении часто будут использоваться цитаты из ее лекций из ну, обучения, которого, которое я проходила у нее. Так. Сначала использование эфирных масел было на моей дочери. Она была подоптанным кроликом, потому что болела чаще всех. Началось с того, что когда мы переболели, пропили антибиотики, это были первые антибиотики, и через две недели мой ребенок заболел снова, а я видела, какой урон нанесли они в первый раз. Врач сказал по анализу крови, что ребенок сам не выкарабкается, но я не стала их давать. Вот. И потом в нашу жизнь пришли эфирные масла. Первое приобретение эфирного масла было это масло розового дерева и мазь, которую сделали в офисе Вивасан на основе календулы с другими эфирными маслами ну, для того, чтобы у моей бабушки на тот момент у нее плохо, то есть была плохая кожа и плохо заживали раны. Так, и... Моя мама поехала туда, ну, естественно, очень сложно принимать что-то новое в таком, в таком возрасте. Мама оставила это себе. Ну, у моей мамы особенность в осенне-зимний период, у нее депрессивное состояние, и почти при любом общении слезы подступают. Мама, мама говорит, ну что мне с этим делать? Я говорю, мама, ну капай себе на подушку перед сном. Проходит буквально немного времени, общаясь по телефону, я слышу, что голос моей мамы изменился. У него улучшилось состояние, ушли те депрессивные моменты, которые были раньше. Я запомнила этот факт, начала покупать масла, но масло розового дерева я отложила на потом, потому что не было необходимости. И вот уже спустя несколько лет я приобрела и себе. В этот же вечер, который приобрела, мы играли с мужем и с дочерью в монополию. Ну, мы такие достаточно все горячие, импульсивные, часто раздражительные. И вот в этот вечер было такое же настроение. Я накапала всем на одежду и на диван положила ватный диск. Я не знала, что будет такое действие. Буквально через несколько минут настроение у всех улучшилось. А уже спустя несколько часов, когда мы ложились спать, мы хохотали, держать за животы. Я могу сказать, что такое редко происходит в нашей семье. И не могли уснуть, потому что смеялись, потому что было весело. Зная свойства этого масла, я взяла его в следующий раз на встречу, потому что вопрос, который бы предстояло обсудить, был достаточно конфликтный. Ушли со встречи в прекрасным прекрасном настроении, вопрос решился. И даже официант потом спрашивал, который нас обслуживал, что это за приятный запах. Вот теперь это масло мой постоянный спутник, но не на всех оно может оказать подобные действия. Почему, расскажу чуть позже. Вот, может быть, есть какие-то вопросы? Игорь, там собственно... ну, Пока вопросов нет. Я еще только приветствие, здрасте всем, всем привет и так далее. Конкретных вопросов нет, я их скину, как они появятся. Хорошо, тогда продолжаем. Муж, да? Я думаю, все мы знакомы с некоторым скептицизмом у мужчин им проще поверить, да? Ну, часто я слышу, встречаю ну, силу лекарств, потому что в принципе это традиционно, это везде. Муж поверил в силу масла, когда заболел, заболел с температурой, он вообще редко болеет, здесь температура поднялась 38,4, вот, я на тот момент еще использовала лекарства, я говорю, так, я тебя намажу смесью, от дочери оставалась, у предыдущей предыдущая болезнь. Вот, а начну дам тебе ну, вот эти порошки, да, которые, после которых хорошо, который сбивает температуру, и ты засыпаешь. Тут у нас какие-то возникли разногласия. Я его намазала в коридоре на тумбочке, оставила порошок. С утра он встает в прекрасном расположении духа. Порошок на месте? А? а порошок выпил? А порошок нет, порошок не выпил, потому что ему уже вечером он пропотел, ему вечером уже стало хорошо. С утра остался только небольшой насморк, который прошел уже к середине дня. Вот. И таких историй много и в нашей жизни, в жизни людей, которые используют данные масла. В прошлый раз Татьяна Ивановна хорошо подметили. Я использовала в основном эфирные масла компании Вивасан. Это проверено качество, и поэтому я рассказываю о том, что их можно принимать также и внутрь. Не все масла. Можно, ну, не все масла могут это делать. Так, почему наша тема, начиная, называется «От страха к доверию»? Я ну, давно наблюдаю за людьми, мне очень интересно. И нашла свои записи 2018 года. И вот могу сказать, это неплохо, плохо, не хорошо. Но вот для моих взглядов ну, я принимаю другую сторону. Сейчас просто часть людей ориентированы на ценности материального мира статус и так далее. У них есть цели, которые нужно выполнить определенные временные отрезки, ну, которые нужно достигнуть ни днем, ни больше. Ну, ни, ни, днем, ни днем, больше, ни днем меньше. Их день четко распланирован. И финансы тоже. Это хорошо, да, такие люди достигают целей. Да, С другой есть. стороны, есть у меня такие знакомые, у которых план, да, тайм-менеджмент. Да. Это хорошо. Это хорошо, но с другой стороны, когда есть план, человек не может от него отойти, и происходят такие вещи, что ну, люди слышат только ну, то свои цели, и тем самым люди обрекают себя на невозможность получить помощь от мира, почувствовать, что им на самом деле нужно быть щедрыми в помощи, как человеческой, так и просто финансовой. А может быть, они здесь для того, чтобы помочь какому-то человеку. И вот этой помощи будет лучше и одной стороне, и другой. И вот именно такая категория людей, как я заметила, живет в состоянии страха. Что же такое страх? Страх — это энергия, когда мы боимся, что с нами происходит, да, наше тело напрягается, а это энергия, которая сжимает, закрывает, втягивает, убирает, прячет, накапливает наносит ущерб. А когда мы находимся в расслабленном состоянии, да, в состоянии любви, в состоянии доверия, что происходит с нашим телом? Да? Оно становится расслабленным, мягким, у нас открываются плечи. Это энергия, которая расширяет, раскрывает, посылает вовне, отпускает, дает откровение, делится и исцеляет. И вот этой энергией обладает природа. Да? Мне кажется, редко мы увидим, когда растение даже сжимается, пугается. хотя есть такие исследования, как к чему подходит человек, который нанес ущерб. У ну, растения меняется структура. Но большая часть природы находится в состоянии любви. Только в состоянии доверия и благодарности мы можем почувствовать настоящую безусловную любовь. Да? Мы часто наверняка встречаем это сейчас в литературе, Прекрасно, если мы видим людей в таком состоянии, да? Я перестала бояться болезни и увидела ее пользу. Развитие, благодаря... Пользу и развитию, благодаря разным своим недугам и недугам своей дочери. Как я бы говорила уже, я использую Васлави Васан. И в большинстве случаев рецепты Коженникова Александры Дмитриевны. Этим источникам я доверяю и рекомендую. Пример. Самый первый и самый яркий пример, после которого лекарства в нашем доме исчезло. Болезнь дочери, да, это вирус, который был в течение 5-7 дней ну, у разных детей, с температурой 39 и выше. Почему я не переживала, потому что в силу масел тогда я верила на столько, как сейчас. Я наблюдала за детьми других семей и, в принципе, их поведение, их состояние было таким же. Поэтому я исключила, что это патологический процесс, и успокоилась. Использовала только эфирные мас масла, эфирные ну, смесь на основе эфирных масел, крем-тимьяна, крем-можжевельник. А, ну, дочь, ну, как обычно, к высокой температуре, ребенок не ест практически несколько дней. Приходила мама, шептала на ухо, что ты мучишь ребенка, нужно дать жарепонижающее, нужно накормить ее, а еще лучше мясо. После выздоровления... Ну, то есть температура постепенно с каждым днем уменьшалась. Микроклизмы, да, еще были, которые помогали облегчить состояние. Микроклизмы – это также на основе базового масла мы добавляем определенную смесь эфирных масел. После выздоровления я заметила у дочери скачок развития. Она в свои 3-4 года начала высказывать такие фразы, выражения, обороты, которые свойственны взрослым. Да, иногда, может быть, даже не всем. И буквально там через неделю я смотрела лекцию Александра Дмитриевна, случайно попала на нее в интернете, и услышала, что оказывается, при грамотном подходе к болезни, человек из болезни выходит обновленным. Что еще раз нам подтверждает да, пользу болезни. И особенно это заметно у детей. Если ребенок не ползает, он начинает ползать. Если не сидит, сидеть. Если не разговаривать, то начинает говорить. Про пользу температуры, который да, делает большое дело. Расскажу чуть позже. Парамотерапия По Вопрос что? Вопросы Да. Ну, тут, во-первых, все вам советуют добра и счастья и очень советуют не волноваться. Потому что, правда, не волнуйтесь, тут все свои, то есть расслабьтесь, выдохните. Объясню. Хотела рассказать немножко позже, да. Это особенность того состояния, которое присуще мне сейчас, от которого с которым я надеюсь, скоро расстанемся. Я прекрасно понимаю, я внутри спокойно вот. Хорошо, спасибо. А тут вопрос еще есть, ответить или чуть позже? Да, давайте. А, ну тут вот такой вопрос по именно эфирным маслам. Часто спрашивают, почему именно эфиры Вивасан можно принимать вну, принимать внутрь. Это очень необычно. То есть вопрос. А, я могу сказать, что ну, меня жизнь привела в компанию Вивасан. И в качестве этой продукции я убедилась уже на протяжении семи лет. Меня удовлетворяет качество, соотношение качества и цены. Я не буду итальянировать, да, есть другие производители масел, вот, но я ближе оказалась в данной компании. В принципе, когда я рассматриваю других производителей, цена компании и ее качество меня устраивает больше. И люди, которые меня привели, с которыми я осталась здесь. Нет, здесь вопрос, почему их можно именно пить или там капать, то есть не просто нюхать там, а вот именно… Потому что данное производство масел, оно соблюдает все принципы натуральности. Да? Если мы возьмем состав любого масла, произведенного там или в другом месте, из собранных плодов или там листьев и так далее, в один период времени или в другой, мы увидим состав этого масла на лист А4. И вот если посмотреть состав, есть вещества, которые указывают на то, что есть примеси, то есть нечистое, нечистое производство, то есть есть примеси других веществ, которые используются в производстве масел. Вот. В данных маслах этого нет. Об этом говорит их терапевтическое качество, то есть то, что мы видим, что при использовании их есть результат, ну и соответственно цена. Да? Вот недавно была на индийской выставке, там были масла, запахи схожи с нашими, с Их цена 600-800 рублей, аннотации, то есть состава на каждое масло нет, то есть это говорит о том, что да, они натуральные, но для того, чтобы принимать их внутрь, мне нужно увидеть вот этот лист формата А4 и что содержится в них. Я ну, не уверена, что это достаточно чистое производство. Но масло хорошее. Спасибо. И вот тут такой философский вопрос Николай Адоний задает. Как создать в себе энергию любви? Ну, давайте я буду отвечать, наверное, на этот вопрос в ходе нашего с вами общения. Потому что, я думаю, Николай, вы прекрасно понимаете, что это не по щелчку ну, вопрос хороший, спасибо, и да. буду обращать на это внимание в ходе своего выступления. Спасибо а, за вопросы, меня немножко расслабило. Вот Последнее сейчас ну, вот зачитаю, ага. не извините, что прервал. Вот Людмила Бублеева пишет, не волнуйтесь, Катя, три восклицательных знака, все замечательно, и еще три восклицательных знака. То есть реально спасибо. все хорошо, не Спасибо большое, Людмила, за поддержку, я не, думаю, не только Людмиле. Продолжаем. Ароматерапия, это... Хочу, что еще один вопрос, может ага. ответишь на него. Увлечение ароматерапией повлияло на ваш образ жизни? Вы изменили питание, уровень активности? Что нового пришло в вашу жизнь вместе с эфирными маслами? Да, да, да. Три восклицательных знака и больше еще. Да, это начало моей настоящей жизни. И тоже, чтобы не уходить от плана, до да, выступления. Я тоже буду на него отвечать в ходе всего процесса еще один вопрос да пошли вопрос да ваши подруги как относятся к вашему увлечению эфирным маслами обижайтесь вы на отказы это тоже такое Ну, я вообще такой человек который меня интересует да, все то что помогает человеку от природы я раньше рассказывала, захлебивала, вы представляете, вот это вот так, а вот это вот помогает. Какие лекарства, какие антибиотики. Ну, конечно, мудрость, она приходит с годами, <laughs> и не всегда до конца. Вот, и поэтому я теперь вижу, кому нужно рассказывать. Я говорю, да, как говорит Дмитрий Троцкий, самый большой мне не грех, но то, что вам помешает в вашей карме давать советы, когда их не спрашивают. Я говорю, я знаю тот и тот, у меня есть такое, если интересно, обращайтесь. Все, я не растрачиваю энергию обижаться. Ну, наверное, был какой-то неприятный момент. Но сейчас, да, я говорю, вот мудрость коснулась меня, поэтому учусь принимать, да, учусь приближаться вот к этой безусловной любви и принимать в этом мире все и всех. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пока что не в курсе, но что тут делать, де, я просто казах, я не понимаю, а что тут надо делать? Пока ничего не надо делать, вопрос. Отлично. Только слушать. Только оставайся только слушать. с нами, дорогой, оставайся. Так, все, продолжаем, да? Да, так. конечно. Спасибо этому общению. Как говорит Александра Дмитриевна, самое ресурсное, ну, то есть помогает прийти в ресурсное состояние, самое первое, самое главное – это общение. Вот, спасибо за него. А, Аромотерапия это холистический подход. Что это значит? Да, мы все прекрасно знаем, что это физиология, эмоции, ментальная сфера. То есть мы не лечим только одно сердце или там, одну ногу или, или руку. Холистический подход – это целостный подход. Медицина ⁇ это лопатический подход. В чем различие данного терапевтического пути от патологического медицинского? Патологический ⁇ это удаление симптомов. То есть, да, у нас заболела голова, мы выпили, выпили таблетку, мы блокировали. Удаление симптомов с разрушением и невозможность сохранить витальность. Что такое витальность? Витальность ⁇ это полнота жизненных сил, которые ищут свободного проявления. А терапевтический путь – это очищение с сохранением и возрастанием витальности. Да? Я думаю, что есть люди, которые использовали медицину и знали, как они себя чувствовали. Есть люди, которые что-то изменили в своей жизни, начиная от питания и так далее. И пришло уже другое состояние. Вот Это тоже к вопросу Николая, да? когда наше тело перестает быть... Загрязненным, да, есть взаимодействие кишечника и мозга, эмоциональной сферы. Много книг на эту тему написано. И когда организм очищается физический, только физический уровень, вы уже начинаете видеть по-другому, вы уже начинаете чувствовать искренность и неискренность в людях, вы уже начинаете чувствовать ткани. Да, синтетика к вашему телу уже никогда не прилипнет. Вы начинаете чувствовать истинное. То есть не, мы не бегаем, да? ага, какой путь выбрать, вот этот или вот этот. Мы всегда начинаем чувствовать истину. А когда мы начинаем чувствовать истину, мы становимся спокойными, мы становимся свободными, мы начинаем принимать себя, мы начинаем любить себя, потому что иначе в таком состоянии нельзя. И вот опять же, да, отвечая на вопрос про любовь, когда у нас все хорошо, мы не раздражаемся на других, мы их любим и мы их принимаем. И вот в данной цепочке тоже был вопрос про то, как помогли эфирные масла изменить жизнь, Но сейчас будет тоже позже. Ароматерапевтический метод не специфичен. Почему я говорила, что масло розового дерева может на кого-то повлиять, на кого-то повлиять немножко по-другому. Например, бальзам для носа с определенным составом масел одного человека будет возвышать, а другого опускать. Бальзам для носа от заложенности. Он поможет человеку, у которого заложен нос по причине какого-либо вируса. Но поможет ли он человеку, у которого заложен нос, по причине весенней аллергии? Скорее всего, нет. Здесь должен быть другой состав. Но, может быть, один человек предложит этот бальзам другому, а он не поможет. Из-за этого уже происходит выводы, что ароматерапия не работает. Сейчас вернусь к терапевтическому подходу, и патологическому. Пример про пруд. У многих на участке есть пруд. Он со временем зарастает. И мы применяем антисептики, чтобы очистить его. Это патологический метод. Но если дать пруду зарасти, и он сам себя очистит, и больше никогда не зарастет. Этот метод терапевтический. Не пробовала? то попробует, расскажите, пожалуйста. Так, про кто использует, да, здесь давно уже эфирные масла знают про влияние вируса на клетку и про влияние эфирных масел на клетку. То есть вирус, проходя сквозь мембрану клетки, попадает внутрь. Я пока не встречала лекарств, не занималась изучением этого вопроса подробно, но у меня есть факт, да, что лекарства не могут попасть, попасть внутрь клетки через мембрану. Эфирные масла это делают. Они попадают внутрь клетки и, соответственно, убивают вирус. Неважно, какой это будет вирус РНК или ДНК, неважно, какие будут бактерии. Если эфирные масла обладают антибактериальной активностью, то она будет проявляться во всем спектре и убивать патогены, которые вырабатывают токсичные продукты жизнедеятельности, для нейтрализации которых нужна высокотемпературная реакция. Про температуру. Да? Возможно, кто-то уже знает, кто-то слышал, но повторюсь, почему для данных патогенов, которые вырабатывают токсичные продукты, необходима высокая температура. Температура 38,5 убивает вирусы, температура 39,2 убивает бактерии, которые на основе этих вирусов у нас произошли, то есть бактериальные инфекции, да? это атиты, мангины и так далее. 39,4-39,6 температуры убивают уже э, те продукты, те токсины и шлаки, которые произвели вирусы, и которые произвели вирусы и бактерии. Что происходит с нами, да, когда мы из состояния страха, видя температуру, я иногда слышу 37,5, и уже дают жаропонижающие антибиотики, сбиваем температуру ну, хотя бы 38,5. Все, что вырабатывается вирусами и бактериями, остается у нас. И, как говорится, да, ложится пластами. Почему в пожилом возрасте часто распространенные заболевания это остеохондроза и остеопороза? Потому что, если посмотреть систему организма, которые загрязняются поочередно, то это последняя, по-моему, седьмая система, которая поддается интоксикации из-за шлаковности. И поэтому, если мы не будем сбивать температуру, это один из факторов, это один из моментов, которые помогут нам не складывать данные залежи, которые образуются. Вот. А помогают при высокой температуре, во-первых, помогают спокойствию. Я знаю, что у меня стоят смеси, я знаю, что у меня стоят микроклизмы. Я знаю, что если моему ребенку, мне, моим близким будет плохо, я использую данный арсенал. <как> но использую, естественно, до данного состояния, когда становится плохо. Что делают микроклизмы? Микроклизмы могут оставлять температуру такой, но облегчать организм, как в прошлый раз добавил в убирать интоксикацию. Из-за этого становится легче. Если температуре надо быть, она будет. Но она может варьироваться, опускаться и подниматься, но в любом случае, вывод, человеку, у которого данная температура, становится легко. Так. Тоже к теме любви. Эфирные масла помогают нам стать на гармоничный путь, на путь, в который мы идем с любовью, с любовью к себе и с любовью к окружающим. И в этом, на этом пути мы учимся видеть простое. Ведь все на самом деле просто, да? Как разговаривала со своей тетей недавно, я говорю, вы так много знаете, она, "О, да я сейчас понимаю, что я сейчас знаю так мало, когда я начинаю что-то читать, мне кажется, что еще многое-много много нужно познавать. Но есть такое мнение, что все внутри нас, и та информация, которая нам нужна, она придет, придет, и мы ее сможем услышать. Это вот про простое, да? Что проще? Быть спокойным, имея арсенал эфирных масел и, зная, что используя каждый, нам станет легче. Или когда мы заболеваем, нам же надо сначала пойти к врачу, чтобы он выписал рецепт и сказал, какое лекарство нам нужно выпить. Потом мы идем в аптеку. А что бывает у нас в период эпидемии? В аптеках иногда не бывает самых волшебных лекарств, самых дорогостоящих, и начинается паника. Какой путь проще? Путь лекарств и аптеки? или в путь того, что у вас всегда есть под рукой. Вот. Это каждый ответит на себя сам. каждому нужно прийти, да? Потому что я тоже делала очень много вещей, которые сейчас бы не одобрила, но именно они мне помогли прийти к этому пути. А Ароматерапия мимо никого не пропустит. Только открыли флакон, даже если человек не знает, что это, даже не видит. Его состояние уже не будет прежде. Функция обоняния связана с дыханием. Если мы дышим, то мы обоняем. Если обоняем, то кора головного мозга вторично, а первично подкорковые структуры, которые входит в организацию рефлекторных разнообразных актов. Кому интересно, как это происходит, можете прочитать про лимбическую систему. Очень хорошо про нее рассказывает Джо Диспенза. И вот именно на это, прямым, прямым путем, действует эфирные масла. Был случай, да, недавно ходила в школу к дочери и пронюхивались с директором. Масла на бумажечку капала, нашли дети, сразу, они сразу чтили этот аромат, этот незнакомый запах. Кому-то понравился, кто-то сморщил нос, но в любом случае воздействие на них уже произошло. Если бы наблюдать за ним в этот вечер, за ними, то мы увидели бы немножко другие реакции, да? или более спокойные, или наоборот, более активное поведение. Возвращаясь к дочери и болезням, атиты, ужасные боли были у дочери самого маленького возраста. и Любая болезнь у нас продолжалась отитами. Масло герани в составе смеси ухо горло нос Справлялось с любыми болями. Я даже помню, мне нужно было уехать в другой город. Мама оставалась. Мама уже была спокойна, потому что знала, как это все действует. По бумажечке я все расписала, что делать. Я уезжала и сильно, прям болела ухо, впервые очень так долго. Но через пару часов мама позвонила и сказала, что ухо прошло. Иногда конечно, когда мне лень делать смесь, я на туручку капаю просто эфирное масло и вставляю в ухо. Но, как я уже заметила, что эфирное масла, как и дозы гомеопатии, чем они меньше, тем они эффективнее и быстрее действуют. Кашель это тоже основная проблема, которая у нас была. Здесь я уже научилась, здесь уже надо индивидуально подходить, смотреть, какой кашель, в какое время проявляется. И я брала крем чтобы также не наводить смесь, если, допустим, несерьезная болезнь, и капал на него несколько масел. Вот. Например, я узнала, что фенхель, да, мы его используем, по крайней мере, я его использовала чаще, чаще при неприятности к ЖКТ, да, желудочно-кишечным трактом. то оказывается, он тропен еще в легочной системе, и он очень хорошо и достаточно быстро справлялся с кашлем. Про фенхель, да, это масло... Одно из основных, которое должно быть в аптечке, диарея, любые, любого характера. Был случай, приезжала ко мне подруга, она приезжала на обучение. Ну, что-то случилось с желудком, вот, я ей накапывала. Первый день она поехала на обучение, я говорю, вот сейчас все будет нормально. Приехала, говорю, ну как? Она говорит, я молилась, я молилась, и все у меня хорошо. Я говорю, ты знаешь, ну смысл по таким вопросам беспокоить. На следующий день то же самое, я и капаю. Вечером приезжает, я говорю, ну что, молилась, Она, я поняла, <laughs> спасибо фенхилю. Uh, вот, масло нежное, можно использовать из совершенно ранних лет, да, и из нескольких месяцев. Следующий случай был на стопе у дочери, случай был <laughs> на стопе у дочери, вирусная бородавка. Uh, не знаю, первый раз я с этим столкнулась. просто по наитию я взяла чайное дерево, было еще масло не из арсенала компании «Васан», его нужно использовать аккуратно там небольшая капля была вот и несколько дней мы мазали все это почернело мы удалили все вирусная бородавка прошла а, так и самое самое главное с каждым годом у меня уходил страх перед болезнями и самым показательным был 2020 год я могу сказать что этот год был лучшим для нашей семьи лично для меня мы с марта месяца все перешли на удаленку уехали в любимую деревню когда мы о таком могли мечтать ковид уже потом осенью перенесли на маслах я мама моя в возрасте 70 лет папа перенес за год до ковида инфаркт вот про Ксюшу здесь спрашивали вы знаете мне кажется она даже легче перевалил чем я то есть она быстрее восстановилась она тоже была на эфирных маслах, то есть, повторюсь, да, кто не смотрел вчерашний эфир, это девушка с диагнозом рак 4, 4 степени с метастазами в костях, который не побоялся и доверился. Вот, кому интересно, можете посмотреть вчерашний эфир также ВКонтакте на странице Татьяны Вану и на Ютубе, да, по-моему, вот. Про инфаркт. Папа, у меня как раз была консультация с Александрой Дмитриевной, но ну, и в ходе мне пришлось сказать, что вот у папы лежит больница. Я не знала, что здесь тоже можно помочь эфирными маслами. В первую очередь здесь идет пара, масло Ладан и масло розы. Вот эта пара, она, наверное, главная во всех ситуациях, если не знаете, что делать, если не знаете, с чего начать. Если не знаете, как достичь состояния любви, берите эту пару. И пропивайте по капле утром и вечером, можно три раза в день. И также при инфаркте, при инфаркте я делала папе смеси по рекомендациям Александры Дмитриевны. Добромазывание груди, он не верил, но мазали. Возможно, его состояние сейчас гораздо лучше. Благодарность да, данным, данным этим процедурам. Вот. Так, про Ксюшка сказала, заговорили про сердце. Очень часто, вообще очень часто кибертонические кризисы, да, с которыми мы встречаемся у себя у своих близких, близких, близких и знакомых. Мама начался первый раз, я помню, 7 марта перед восьмым. Она позвонила и говорит: давление. Ну, у нас не 90 на 60, 80 на 50 это нормально. У нее было 150. Естественно, что, в первую очередь, это волнение. Волния, с которым очень трудно справиться, как мы знаем. Есть наглядный пример. Также по рецептам Александра Дмитриевны, который мне сообщил, Маша Маше у нее было записано все от руки. Мы научились нормализовать давление. И снова нам это помогло научиться жить без страха. У мамы есть арсенал необходимый, я сейчас расскажу. С которым она есть со своей косметичкой. И, в принципе, все, она даже мне не говорит, а всем не было, я намазалась и уснула, и все нормально. Первое, я думаю, распространенное, все знают, ноги, с горячей водой. Крем-можживельник. Мы используем на варниковую зону, на икры можно стопы, когда мы достанем их из горячей воды. Масло Янг-Иланг очень действенно. Снимут есть смесь, я сейчас не скажу, но вовсе. Милосан знают эту смесь и делают. Нюхаем апельсин и эвкалипт на темечко и на ее егеремную ямку, мы капаем или лимон, или мяту, или чередуем их. Мама сидела с ватным диском с маслами, настроение очень быстро стало хорошим, она начала шутить и смеяться, приехала скоро, но она, естественно, назначила какие-то таблетки, названия даже не помню. Высокое давление, что она делает? Возьмем трубу да, в многоэтажном доме, откуда вода поставляется снизу. Для того, чтобы ставить воду на более высокие этажи, необходим напор. Что происходит, да? Видимо, что-то происходит с сосудами в определенное время. И поэтому давление, кровь у нас будет подаваться наверх, высшие этажи, с определенным давлением для того, чтобы снабдить клетки мозга необходимыми веществами, кислородом и так далее. Что мы делаем, когда мы употребляем статины и другие лекарства? Мы Снижаем это давление, и кровь не успевает достичь нашего головного мозга. Если посмотреть причины таких болезней, как болезни Альцгеймера, деменции и так далее, можно проследить, что это следствие, один из факторов, да, это следствие приема понижающих давление препаратов. Еще говорила про смиссию, да, Можно варьировать их действие не только количеством эфирных масел и но и тем, на основе какого масла вы делаете. Для промазывания лимфоуслов чаще всего я беру масло виноградной косточки. Оно оптимально, оно не сильно жирное, оно быстро впитывается. Но, допустим, если вам, вы делаете смеси для того, чтобы они достигли эффекта, достиг более глубоких структур, да, это суставы и так далее, то лучше брать касторовое масло. Оно более жирное, оно хуже впитывается, но лучше проникает. Легкие масла, например, как миндальные, да, мы берем для того, чтобы нам поверхность кожи улучшить и что-то на более верхних слоях. На что способны эфирные масла? Мы с вами подытожим. Вирусные, бактериальные, инфекции, высокая температура. Они способны как дать высокую температуру, так и облегчить состояние. Допустим, если наш организм имеет низкий уровень здоровья, и мы можем дать температуру на максимум 38,5. По себе могу знать, Использование эфирных масел, в смесях и других, других способов помогает нашему организму дать более высокую температуру. Вот сейчас я знаю, что такое 39. Да, почему у нас у детей при любом вирусе температура легко поднимается до 39 40 а у взрослых иногда 37,5. Вот. И также высокая температура, да, возвращаясь к этой теме, способна перезагружать центральную нервную систему. Например, вот у детей, если после последствий прививок да, есть какие-то нарушения в развитии, то здесь нужно активно использовать эфирные масла, дабы дать высокую температуру и перезагрузить центральную нервную систему. У Ксюши, вот, которую упоминала выше, был случай, не могу сейчас сказать, то ли под, воз... ну, под воздействием чего-то у нее поднялась высокая температура, 40 градусов. Мы с ней уже общались, она знала, что нельзя ее сбивать. она смогла ее перетерпеть. И потом, впоследствии оказалось, и сказали, что эта высокая температура спасла тебя, именно поэтому ты сейчас жива. То есть раковые клетки, я где-то слышала, Точно сейчас не могу сказать, они тоже боятся высокой температуры. Гаймориты. случаи, да, Татьяна Ивановна, когда бальзамом 33 травы убрали постоянно водоедающий гайморит. Атиты, воспаление десен, полости рта, интоксикация, отравление, кожные заболевания, пролежни, растяжки, рубцы, улучшение качества кожи. Да? Я уже постоянно беру крема, вивасан и капаю определенный состав масел помогает, да, но самое главное брать натуральные крема, без наличия каких-то химических веществ, иначе эфирные масла тянут все внутрь, и это будет у вас внутри. Аритмия. По себе знаю масло не из арсенала Вивасан, но я про него скажу. Убрало мне аритмию, подробнее расскажу, как и что. Высокое давление, низкое давление, насекомые. У нас деревья находятся Вместе, где реки, болото, и как только весна, все, начинаются комары. На улицу вечером просто так не выйти. Масло цитронеллы проверено годами. Муж без него в деревню не приезжает. И масло цитронеллы фигурировало в истории Александры Дмитриевны, когда из комы удалось вывести ребенка, у которого было отравление ртутью. Вирусная бородавка, головные боли. Годовой пример. Приехали родственники мужа жена, они когда ехали, они забыла взять цитрамон, вдруг голова заболела, ведь у них нет лекарств. Приехала, заболела голова. Но я так и знала. Я намазала ей мятой сверху, еще бальзам 33 травы. Надо же показать, что действует. На самом деле прошло. Прошло буквально в течение 15 минут. 15 минут. Так, антипаразитарные программы более различного происхождения. Стопроцентно положительное воздействие на психику. Здесь расскажу про масло ладана. Не знала, что так может быть. Пришла как раз за ним во всем платине ванник тогда как был биопульсар. На биопульсаре оказалось, что у меня депрессивное состояние виде серого облака над головой. Но все же было хорошо, какое депрессивное состояние. А за этот месяц я пила ладан под язык по капле утром и вечером и сделала сеанс остеопатии. То есть, это вот. Два новых момента, которые присутствовали в моей жизни. Когда я пришла на биопульсар, все показатели всех систем были на норме, на середине. И никакого серого облака не было над моей головой. Вот. Поэтому проверяйте, кто не верит. Нарушение сна, раны, ожоги. При ожоге да, мы Часто думаем о лаванде, но на ожог свежий льем чистый эвкалипт. И кто это делал, то площади ожогов сокращались. Первая помощь при анафилактическом шоке – мята. Мяту чистую на грудь, и вы сократите или уберете совсем в данное состояние. И вообще при шоковых состояниях, выхаживание новорожденных, то ли, тоже были случаи, когда ребенок под аппаратом поправлялся за два дня. В комплексе с другими препаратами на основе эфирных масел, проблемы с щитовидной железы, онкологии, аллергии – производные от нее сахарный диабет это спектр на которые влияют эфирные масла генетические заболевания но есть версия которая в принципе укладывается у меня то что генетических заболеваний не бывает например ну, какое-то заболевание она имеет определенную черту у человека естественно эта черта передается другому и другому, да, матери, дочери и так далее. Если этот человек увидит закономерности, уберет у себя данную черту, или наоборот разовьет, он увидит, что данное генетическое заболевание ушло, его нет. Что помогает при этом, что помогает нам выйти в состояние, да? Эфирные масла. Вот также пример, яркий пример, также из лекции Александра Дмитриевна «Тимьян» и «Тонус матки», да? И это также показательный пример страха состояния состоянии и расслабленности любви. Том, Том". Да? это сжатие, это ну, холод, это темнота. А тимьян — это масло да, солнечное. Да? Жанна, вы прошлый раз написали, да, что убирает страхи. Да, правильно, он убирает страхи, он убирает вот эту зажатость и происходит расслабление. Вопросы, может быть, есть какие-то? Здесь, смотри, значит, пишет Ирина и Марьюшка. Ароматерапия вивасан способствовали, чтобы мы с будущим мужем сошлись ближе. Это вот как пример. А какое масло или что? какой? Я делала мужу себе смеси из эфирных масел вивасан для массажа. Какие она не пишет. Угу. Ну, уже сам массаж. А, эфиры мощно и непосредственно воздействуют на мозг. Да. да, о чем я и говорила, а, на да. подкорковой структуры. Прочитайте, рады интересы, за что отвечает у нас лимбическая система, и поймете вот это вот воздействие грамотное масел. Ну и прям буквально минуточку, Катя чуть-чуть отдохнет, платочек воды сделает. Я о том, что есть у меня одна мама, она у нас наблюдает ребенка с трех лет сейчас семь и про то что вот эфирные масла способны не просто как бы снять температуру людям нужно убрать температуру да? а у нее наоборот от смеси поднимается температура объясняю ей что Сопротивляемость организма очень низкая у ребенка. И радуйся, что температура поднимается. Вот эти смеси эфирных масел, они будут иммунитет, прям подталкивают. Просыпайся, давай работай. И он начинает работать. А иммунитет начинает работать. И что значит работать? Если внутри сидит какой-то вирус, конечно, поднимается температура. И это ее пугало. Ну, слава Богу, это прошло, но, тем не менее, вот такой пример есть. То есть, если вы используете, начинаете эфирное масло и поднимается температура, кричите «Ура!» просто-напросто, значит, да, да. организм разобрался. Согласна, я когда предупреждаю, я говорю на фоне использования, может подняться температура. О, нет, нет, тогда не буду, я боюсь. Вот. Смелость, да, смелость и умение слышать себя. Сейчас с маслом не ралли засыпаю просыпаюсь когда не очень себя чувствую я тоже расскажу почему и тоже вот мне его захотелось и, несмотря на его цену до да, купила его когда прочитала аннотацию поняла что это то что мне нужно в данный момент его вот примеры также еще про то что про умение слышать себя был период сыроедения и девочка у которой я буду которая наблюдалась она рассказывала про витамин В12, который, в принципе, не вырабатывается, поступает только с пищей. С пищей, с той, которую сыроеды практически не едят. У меня были некоторые симптомы на тот момент. Я прочитала «Нехватка В12». Я думаю, ну надо что-то что делать. Думаю, в аптеку не хочу, прихожу и в Ивасан, совершенно по другому вопросу. И тут Татьяна Ивановна кому-то начинает рассказывать про ферафорты. Я говорю, давайте мне два. Я пробиваю, и все симптомы уходят. То есть то, когда нам не надо заморачиваться, ну это надо чувствовать себя на 100%, да, не надо заморачиваться, задавать какие-то анализы, пропивать какие-то средства из аптек. Вот это то, когда все, как говорит Зеланд, да, выбирать тот путь, который легче. Слушайте себя настоящих. внутри, внутри нас уже есть та любовь, Николай. Вот она у нас есть. Но то, что называется нашими мыслями, потоком мыслей, и то, что называется нашим эго, не дает услышать и почувствовать. Вот эфирные масса помогают нам пребывать в этом состоянии, в том, в котором мы слушаем, слышим, что внутри. Чувство доверия и любви, а не чувство страха. И тогда вы можете сразу увидеть и почувствовать, что каждый выбор, который вы совершаете, верный. Жизнь без сомнений, она прекрасна. Эх, масса могут привести в это чудесное состояние, и все будет происходить легко, будут исполняться желания, будут как пример, да, очень часто это происходит в деревне, думаю, крыжовник посмотрел на кусту, мы обобрали уже, полчаса приходит тетя с лукошком крыжовника, говорит нам, говорит, мне уже не нужен. И так будет всегда, если вы будете в данном состоянии. Болезнь, болезнь ⁇ это наш спасатель, ведь она нам доставляет дискомфорт. А избавиться от него мы можем, или убрав симптомы на некоторое время, или можем убрать ту причину, которая у нас вот здесь, наши установки, наше поведение. И когда мы это уберем, наша жизнь станет краше во много раз. Пример Ксении. До болезни она не хотела жить. Она даже говорила об этом. Сейчас она подбадривает всех нас и говорит Жизнь прекрасна, наслаждайтесь каждым днем, делайте то, что вам нравится. Вам хочется этого? Тогда встречайте болезнь с радостью, благодарите, принимайте ее, ищите, почему она пришла. Вопросы? Можно добавлю, я пока не вижу. Вот. Да, добавлю. Можно я добавлю? Мамочки касаются эфирных масел для своих детей. Они на интуитивном уровне чувствуют, чем они могут своему ребенку помочь. Это, наверное, очень сложно объяснить, но мамочка, она чувствует, что ему необходимо ребенку. Даже, даже не зная, что у него болит на данный момент, но ты знаешь, что делать. Я помню, когда у моему ребенку было год с небольшим. Я помню, что когда я говорила, что я ребенка с температурой опускаю в, эфирный, в ванну с эфирными маслами, на меня многие смотрели с круглыми глазами, в том числе врачи. Они не понимали, зачем я это делаю, как это вообще при температуре ребенка мыть. Потому что через кожу выделяется интоксикация, ее наоборот нужно убирать, а не чтобы это несколько дней, как у нас учат, несколько дней, ребенка мыть не надо при высокой температуре, но нужно же понимать некоторые вещи, что здесь собирается то, что нужно смыть с кожи, и уже через кожу, когда проникают эфирные масла, тогда идет эффект гораздо быстрее и лучше, и не нужно бояться, нужно просто пробовать, чтобы получить этот самый классный результат на своей семье, на своих детках. Да, Юля, спасибо за пример. Всё, спасибо большое. Катя. Да. Прошу прощения за свое волнение, объясню, да, я, ну, почему это происходит. В мою жизнь тоже пришла болезнь, мы переехали, этот переезд оказался для меня стрессом. Я же потом стала замечать, что данный стресс ну, у многих, у кого-то онкология проявляется при переезде. Вот, у меня проявился в виде гипер... гипертериоза, сдавала год назад анализы на гормоны, ни один гормон далеко был не в норме. Мне все кричали, что нужно гормоны, гормоны, гормоны, иначе все. Вот. Я использовала эфирные масла в виде эфирных масел, в виде бальзамов, которые мне делали Александра Дмитриевна. Там было масло копать бы. И при состоянии, когда ничего не поменялось, моя аритмия с 100 ударов в секунду, а может быть, минуту, да, минуту, а может быть даже и больше, я иногда просто не замеряла, ушла. Вот гомеопатия и эфирные масла – это все, что присутствует в моей жизни сейчас. Поэтому пока легко у меня, ну, из-за диагноза, да, легко проявляется волнение, заметно иногда на глазах. Вот. Но могу сказать, что вот Ксюша повторила вчера мои слова, может быть я ее, что если мне сказали, если бы ты откатила назад. Ну, хотела бы ты не болеть нет, не хотела эта болезнь принесла мне новую жизнь новую жизнь без страха новую жизнь самой настоящей с моими желаниями ну, даже знакомые, которые меня знают тоже давно видят эти изменения вот, желаю таких изменений всем желательно без болезней, но если они приходят, радуйтесь Катюша, здесь вот Людмила пишет очень грамотно, аргументированно Кроме смелости, еще и уверенность нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о аритмии. Чем убирали? А, аритмия в зависимости от того, какая причина. У меня причина – это нарушение гормонального баланса. Вот. В, данном, в данной ситуации у меня был бальзам, который делала Александра Дмитриевна. Состав всех масел не знаю, но слышала, что у копальба вот. В арсенале ВИВАСАН данного масла нет водите <смех> очень хорошее масло вот. и я убира... ищу ищу и искала причины которые привели к данному состоянию вот. потому что если вы не измените капайба поможет вам на время вопросы еще есть у кого-то задавайте вопросы катюш спасибо вопросов больше пока не вижу Спасибо большое. Очень интересно, очень доступно. Все хорошо, не волнуйся. Когда, да, еще, знаете, что заметила, когда, когда не строишь ожиданий, когда делаешь, да, это все ну, как от души, то это происходит легче, а когда уже есть да, какие-то намеченные цели, думаешь, как бы вот так вот, как бы получше, соответственно, получается немножко хуже. Что-то еще писала, здесь хотела. Да, и берите ответственность за себя, на себя, потому что, когда мы ходим к врачу, мы перекладываем ответственность на врача, а врач видит нас только отдельными частями. Вот, и поэтому, когда берем на себя, то тогда некого винить, а когда некого винить, это очень чудесное состояние, тоже одно из тех, которые перечисляла, вы не тратите энергию на то, ага, вот он виноват, что со мной сейчас вот так. Вы знаете, что вы все в праве, в силах изменить. Кому нужна уверенность, пишите, поддержу в периоды болезни и не только. Спасибо, Катюш. Вообще ароматерапия, так это сюда пишут или не сюда? Это не сюда пишут. Вообще ароматерапия на данный момент, на сегодня, это вот как раз является лидером в балансе, в гармонии человека. Вот, поэтому очень радостно то, что присоединяется к нам достаточно много людей. Хочу напомнить всем, кто нас слышит, если вам понравился эфир, не забывайте ставить лайки и поделиться с друзьями эфиром. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вы не успели еще нам задать сейчас, а потом возникнут, все равно задавайте. Мы вам ответим. Благодарю за прекрасный эфир, Людмила Пуплеева пишет. У меня вопрос можно, Катя? Конечно. Как же я могу без вопросов? Ты... Я хотела вам задать вопрос. Я так понимаю, у вас сейчас арома жизни такая, что ни дня без эфирного масла. Это да, действительно да, так. Да. А как вы считаете, нужно ли делать какие-то перерывы в ароматерапии, или мы просто меняем одним маслом на другие? Я думаю, как сказала Юлия в отношении мам в отношении своих детей, так и в отношении нас чувствуете, что вам нужно сейчас. Ведь использование любого масла длительно, да, как и любого продукта пищевого, оно надоедает, организм вам подскажет, когда не надо. Ну, естественно, ложками пить не надо, да? Почему в европейских источниках запрещается использовать эфирную масса внутрь? Потому что люди, приняв такой факт, начинают ну, в прямом смысле делать это ложками. Естественно, это приводит к какому-то состоянию. Чувствуете? Здесь самое важное прислушиваться к себе и быть в диалоге с своим организмом. Да, Жанна. Спасибо. Пишите. А потребляемой воды нужно увеличивать, вопрос. Здесь тоже смотрите по себе, потому что ну, те источники, которые говорят, что можно выпивать полтора-два литра воды в день, да, ее нужно пить. Но какую воду, для какого организма, может быть, вы находитесь в том состоянии, когда это количество воды для вас может быть губительным. Вот, поэтому на каждый, мне кажется, ответ присутствует. Вода, но вода, которая... Но это тоже отдельная тема щелочная. Да? Есть активаторы, которые делают воду щелочную. Есть шумгит, который убирает лишнее да? и наполняет воду. Вот. Есть фильтры. Да? Родниковая вода, но она тоже не всегда содержит ну, нужный состав. Вот. Есть ну, для, средства для структурирования воды. Вода меняется очень. Вода становится вкусной, вода становится полезной. Интересный вебинар, хорошая подача материала. А Катя молодец. Спасибо. Спасибо за поддержку. Она всегда очень нужна. Организму любому нужна вода. Друзья, Вы знаете, при повышенном давлении большое количество воды, наоборот, может его повышать еще сильнее. Поэтому индивидуально в любом случае нужно всегда смотреть. Любая проблема она рассматривается индивидуально. Конечно, все. Исходя из того, какие есть проблемы. Поэтому вода нужна, но в меру. Можно я, сначала, скажу, можно я скажу про работу чуть-чуть, потому что у нас вообще нет, ну, во всяком случае, я говорю о своем поколении, ну и также я и, и о вашем, потому что мы вас воспитывали, да, поколение, которое у нас не было культуры этой воды вообще, в принципе. То есть если я очень хорошо помню своих детей, которые когда просили попить, что да, да, обычно да, мама да, делает, там да, да. чуть полезное начинает. Индюривать. компотик, молочка сок или что-нибудь еще. Я помню моя племянница, которая совсем маленькая была, но говорить уже могла. Когда она просила пить, она говорит, пить воды много белой и в большой кружке». Вот, и когда мы говорим о том, много воды или мало, я, у меня борьба идет постоянная, чтобы вообще не забыть выпить чистой воды. И если это литр набирается, я уже говорю, слушай, я прям вот молодец. Это при моем, как сказать, <къем> при моей фактуре литр это вообще не про что. Поэтому здесь, конечно, надо быть и хорошая вода должна быть, и э, правильная э, вода, и э, кроме того, чтобы она вообще была, хотя бы как-то как была. Но вы знаете, когда мы начинали только изучать эфирные масла, и говорили тогда с э, Сильвио Фригали, с, ну, вот, с ароматерапевтами, которые тогда начинали, я не знаю, как Кожевникова относится к этому. но те ароматерапевты, с, с кем мы разговаривали, они обращали внимание, как-то Активные вещества попадают в твой организм, а эфирные масла это активные вещества, они начинают работать с тобой, то нужен какой-то выход и для того, чтобы подтолкнуть наши, так сказать, органы, что переработанные какие-то вещи, токсины там и прочее, вытолкнуть, здесь нужно какое-то количество воды. То есть, когда мы говорим о воде, ребят, не 5 литров, не ведрами, а. Ну, хотя бы вообще, чтобы оно было. С утра хотя бы стакана, лучше полтора-два, но не залпом, а, ну и так далее. Но это мое, так сказать, мнение, исходя из того, что я слышала, читала, и когда мы говорили вот о нашей продукции, в том числе. Обязательно движение. Обязательно движение. Когда эфирное масло применяем, вода и движение, чтобы лимфа работала. Жанна, это мы знаем, твой пункт в этом плане. Да? Мы же здесь а, спрашивали я... еще по поводу воды, когда у нас идет передозировка, поэтому вопросы, они как бы все обтекаемые. Когда идет передозировка масел, тогда вода рекомендована. Плюс 1-2 стакана выпить. Если, вот, если мы касаемся этого, тоже в том числе, имейте в виду, если передозировка, тогда плюс 1-2 стакана воды сверху. Добавляем. Значит, да, еще отзывы. Спасибо, все было познавательно. При приеме эфирных масел Вивасан количество воды увеличивается. Но это совсем другая история, про воду можно так, тоже да. говорить достаточно долго. И как бы целый вебинар можно на эту тему сделать. Итак. Я заметила, секунду, да. пожалуйста, простите, да. что когда наш организм входит в состояние здорового и чистого, то не надо задумываться, что надо, а что не надо, потому что он начинает выбирать то, что нужно и то, что полезно, и уже не захочет тубулку с витрины аппетитную или стак... чашку кофе вместо стакана воды. Поэтому живите свободно и расслабленно. Возможно ли избавиться от отеков при помощи эфирных масел? Наверное, нужно сначала узнать причину этих отеков. Да. Причина может быть как психосоматическая. Спасибо. Я испытала. И насчет, насчет эфирных масел я пока с таким опытом не сталкивалась, но могу рассказать о масле черного тмина, которое своим второстепенным действием, оно в первую очередь противовирусное, но есть там такое объяснение, что оно влияет как-то даже на сурфактант легких и, ну, с вторичным действием Убирает отеки. Не как лекарство, которое выводит нужную жидкость, нужными микроэлементами, а нужную дозу да, отеков, оно убирает. Это может быть и питание, это может быть и эмоционально, это может быть сбой в работе каких-то из внутренних органов. Ну правильно, то есть нужно сначала знать причину, а потом уже работать. Эфирное масло в любом случае все равно как бы к программе основной обязательно надо добавлять, и они будут снимать отеки. Если это имеется в виду в нижних конечностях, это значит нарушение оттока, то здесь тоже отдельная совершенно программа, уникальная и есть такие рецепты, которые помогают в этом. Ну и как бы, ну именно Основной, нужно стать Основное, считаю, питание. Убирайте все лишнее. Есть даже такая программа питания, по которой в течение определенного количества времени вводятся продукты после недели детокса. И когда становишься на весы на следующий день, если вес превышает 200 грамм, значит данный продукт съеденный накануне не ваш. Та же был отзыв женщины, что тыква была не ее, она вызывала отеки. Поэтому со всех сторон можно подойти. Спасибо, Катя. Любви, благоденствия. Жанна пишет. Катя, ответьте, пожалуйста, вопрос задают в Инстаграм, а то у нас тут социальные сети бездоленных. То, что они тут пишут, вы не видите. Я вот зачитаю его. Да. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, какие какое ферное масло помогает при дыхании? когда сбивается дыхание. Спасибо. Спасибо за вопрос. Сбой дыхания может быть, как в моем случае, да, это гормональное нарушение. Сбой дыхания может быть в виде панических атак. Это стрессовое состояние. Но прошу прощения, что не даю конкретных ответов, потому что можете обратиться к Татьяне Ивановне и узнать мой номер телефона и написать. Потому что если панические атаки – это состояние стресса. Состояние стресса почему? возможно, у вас, да, структура, да, нервная система достаточно, да, такая подверженная стрессам. И нужно смотреть, нужно не сбой дыхания убирать, а нужно убирать причину, которая предшествовала сбою сбой дыхания. В данной ситуации могу единственное сказать, что пронюхайте масла, какой спектр у вас будет возможности, выберите то, которое нравится, и то, которое не нравится, и периодически пронюхивайте их. Но я думаю, что это состояние стресса, предполагаем, скорее всего, тоже масло ладана, эфирного эфирного копейке. 21 день можно месяц по капле под язык утром и вечером. Но лучше выяснить, да, диагноз, причину, по которой все это происходит. Но вообще, вот, если говорить о нынешней ситуации, мировой, скажем так, да, то как бы дыхание есть у нас композиция, которая называется «Респира», это как раз дыши. Оно очень хорошо наполняет кислородом кровеносное русло, И есть композиция купаний среди лесов. Вот, когда мы с мужем болели ковидом, то мы дышали беспрерывно купание среди лесов. Осложнение на легкие не пошло, а дыхание лучше, конечно же, лучше дыхание. И про аритмию еще я хочу сказать: прям буквально 30 секунд, есть рецепты смеси эфирных масел, которые даже после инфаркта наносить на грудину, буквально всего 2-3 капельки, растирать грудину. Ну, ну, папа у меня да. Да. делала смесь ему, да, Катя? Вот да, делала. Грудину да, и под левую да, лопат, да. только делать это курсом и очень хорошо это работает. Итак, Спасибо, Тайна вы... Ивановна, секундочку. Да. <сíх> Спасибо. <сíх> меня. А, да, это могут быть хвойные, это могут быть вот, на вопрос про сбой дыхания, это может быть апельсиновый эвкалипт, пара дыхания, да, сбой дыхания, где он идет, это легкий. Легкие нас отвечают за а, возможность дышать полной грудью. Да. Может быть, у вас что-то связано ну, там, с аллергическим компонентом или с а, Легкие дышать полной грудью, жить своей жизнью. Посмотрите, что вокруг вас. Живете ли вы так, как вы хотите? Делаете то, что вы хотите? Дышите ли вы прямым прямом переносном смысле полной грудью? Итак, если вы хотите дышать полной грудью, свободно, если вы хотите жить в атмосфере радости, благополучия, благоденствия, благодарности, чтобы вы были ваши близкие и здоровы чтобы к вам притягивались люди, люди же притягиваются, опять-таки, если есть какая-то связь, да, и вот здесь как раз работает эфирное масла для того, чтобы жизнь ваша расцветала во всех смыслах слова, эфирное масла ну просто необыкновенно здорово здесь работает. Татьяна Деванна, да, Катя, держу руку. <laughs> да, Катюша? Иван, да, меня на мысли наводите. Я не, не ответила до конца на вопрос про как эфирные масла изменили мою жизнь. Вот. Сначала я перестала есть мясо из чувства благодарности. Это происходило легко. Сейчас за болезнь немножко вернулась. Вот. Потом появились эфирные масла. За эфирными маслами притянулась остеопатия. За остеопатию притянулось питание, питание – это, это верх совершенства. Жанна в прошлый раз спрашивал, что еще используете дыхательные практики говорю, задумалась, мне подарили книгу «Дыши», что-то еще я вспоминала в своей жизни. Меняется, меняется, и я меняюсь, и я не боюсь, да, говорить, я не боюсь жить так, как хочу, пока и на но все-таки все. -таки, вот, все Приходит, когда вы в определенном состоянии, да, зачем вам притягиваете, вы притягиваете все самое нужное и все самое истинное. В а, да? ну, а, понедельник, понедельник да, да, Что вспомнишь, записывать Какая это будет тема? И можно вас попросить определиться какими-то рецептами, чтобы уже можно было сделать подарок слушателям ну хотя бы несколько рецептов от таких самых распространенных проблем угу. я посмотрю я хотела посмотреть там по обучению что-то какие-то темы может быть выбрать может быть больше осветить какое-то масло по рецептам без проблем да есть вот у меня основные которые я использую конечно угу. Все ну, вопросы из Инстаграма, извините, а тут так ну, народ много пишет, а я просто игнорю все это ну, дело. Да, да, да. Ну тут конкретный вопрос, я думаю, что наверное вот так вот дистанционно сложно мне будет ответить. У ребенка ему два, два месяца, я думаю, два года дерматит, запятая, зуд кожи. Что mm -hmm. порекомендуете? Вопрос задает, скорее всего, мама, но а не папа. Во-первых, это до семи лет дети и болезни детей это болезни мамы сто процентов как только я понимал причину мой ребенок выздоравливал или остеопат говорил что нарушение поддаются воздействию гораздо легче и происходит выздоровление вот. по дерматитам татьяна иванова вы сталкивались да, с такими вопросами по-моему да. чаще вот именно из эфирных масел но первое Посмотрите, может быть, у вас было какое-то раздражение, выплеск эмоций, неприятности в семье, где-то. Вот, уберите эту реакцию у себя, и вы увидите, что у ребенка это уйдет. Вот Это также помогут. Пронюхайте, что вам нравится из масел. Ну, да, Какие-то смеси, по-моему, были, да, Ивановна, еще. Артишок просто работает супер ребенку два месяца, очень маленький ребенок, чтобы много эфирного не эфирного нет, здесь что? нельзя. Артишок однозначно, просто однозначно артишок. И эфирное масло здесь только вот такие легкие, которые можно... Эфирное дерево по одной капельке в ванну добавлять. Это я проходила на своем ребенке, а -а -а. поэтому проверили 100% результат. Я Мама ищу мамы... И еще покупать ребенка пенкой Виводерм. Да, да начала ну, промазывать э, вот эти места э, кремом э, календулы крем календулы. здесь еще может, может, имеет есть? значение как кормит мама грудью или нет если она кормит то ей артишок самой нужно пить а можно можно я покажу, и сейчас? добавлять по капельке ну, я я вопрос, какой части тела дерматит Одну секунду, такой говорить. маленький ребенок, это индивидуальная консультация, точка. Да. Эфирные да. масла не рекомендуется. Мы можем со своими детьми делать, что мы хотим. Ну, определенно, мы это сам, вот, да, как, как в том фильме. Я его родила, я его и вот. И что, хочу, кормлю, не, не хочу, не кормлю. Вот. Поэтому вот такие вопросы, это абсолютно индивидуальные. Человек, который это, задал этот вопрос, просто нужно сейчас сказать, куда обратиться, как с вами связаться для того, чтобы проговорить. Это Татьяна Ванна. Ну вот, э, если вы по чему то приглашению пришли, конечно, к нему обращайтесь. Это к вопрос у Игоря в Инстаграм. Я Полностью поняла. Да. Ну, надо обязательно просто вот. связаться с человеком. Если, да, если вы хотите, пожалуйста, в ВКонтакте, в Инстаграме, вы можете найти Татьяну Панарина, можете позвонить. Могу телефон назвать 920-244-7472. Можно вот остальные я вопросы из Инстаграма зачитаю? Да, давайте, да. А, Но ну, тут вопрос комментарий, то есть любые клизмы обезвоживают организма, особенно преступно делать клизмы детям, я правда не слышал, что... Вот на этот здесь вопрос, идет, идет, я, вам, я отвечу, И, здесь да. вопрос о микроклизмах, то есть что mm -hmm. это такое? Это базовое масло, допустим, мы берем виноградное, на 30 мл мы капаем определенный состав эфирных масел до 12 капель, например, ну, Смотри, какая доза для человека, у которого высокий уровень здоровья, низкий, пожилой ли это человек, ребенок, и мы берем рекомендованно от 3 до 5 мл шприц без иглы, но моему ребенку помогал 1, 1 мл данной смеси, мы вводим как микрокризму, Поэтому вопрос о призмах здесь не стоял. Здесь, да, видимо, это. просто вот сам термин. Мы привыкли, что кризма mm -hmm. это груша, огромное количество воды. Это ничего вообще общего с этим не имеет. Я согласна. Спасибо за комментарий, потому что, возможно, не только вы, да? Да, да, да. Очень это очень отличный вопрос. Да. И почему микроклизма так работают? Опять-таки, это чуть-чуть, совсем немножечко. Назад ничего не выливается, микрофлора не нарушается. В прямой кишке есть вены, и попадая в вены прямой кишки, микроклизмы, то есть эфирные масла, они сразу проникают в кровоток. Микроклизмы приравниваются к внутривенному вливанию по своему воздействию. Поэтому они просто быстро действуют. Ну Вредно и при, мы знаем, что в прямой кишке иммунитет именно там. там. Именно еще там, по всем этим самым. И еще правильно. такой момент, что есть пути проникновения эфирных массив, да, и все, кроме пути для микроклизм, они проходят через желудочно-кишечный тракт, то есть затрачивается время и, естественно, количество, да, энергии в, в данном а если через микроклизмы этот путь избегает желудочно-кишечный тракт и сразу идет в легкие крененосные сосуды. Как помочь подростку в период пубертата? Ну, наверное, это надо уже опять личной консультации, что, какие симптомы, какие обстоятельства, просто вот так на прямой эфир. А вы знаете, это хорошая прямо тема для эфира, вот да. подростковый возраст и что да. с этим делать. Это, да, это тема, сумма. Да, Да, там и будет тема прыщей в они переживать да. начинают. Да, Данила, будьте, пожалуйста, обращайтесь, мы, как бы оставляйте свои контактные данные, когда это будет тема вам обязательно личной. Сообщений бросим, чтобы. И да? вообще не забудьте там лайки нам ставить и делиться нашим эфиром и подписываться на наши новости. Посмотрите, какие у нас молодые, прекрасные, профессиональные ораторы, спикеры. Да, Катя, просто великолепно. Можно продолжать вопрос. Можно, можно, подождите секунду про пубертатный период. Здесь также рассмотрите обстановку в семье, внимание со стороны мамы, папы. Это в первую очередь не внимание не то, которое поел, попил, что сегодня получил, во сколько вчера пришел, а то внимание как человеку, отложить все свои дела, все свои телефоны и знать, что у него происходит. Возможно, у вас так это и происходит, но людям, которые задают вопросы, на которые мы не даем конкретных ответов, рассмотрите. Масла ладаны и розы возможно при их использовании, э, как я рассказывала уже внутрь по капле, утром и вечером, даже одного из этих масел, ваша ситуация уже разрешится в лучшую сторону и себе заодно, да? Да, да конечно. Как Начинается все с нас. Меняемся мы, меняются вокруг нас люди в первую очередь, близкие. У меня вот ребенок. Иногда возникают проблемы, меняюсь я, я, смотрю, у меня ребенок меняется, приходит с пятерками, в комнате порядок, ну что нам нужно родителям еще? Катя, не пугаешься, когда, когда все это происходит? Когда в комнате порядок, меня всегда... У вас, наверное, постарше? Ну, сейчас тогда... Игорь, давайте еще что-то... Ну тут вот народ в Инстаграме возмущается, почему так показываются люди? Ну потому что Инстаграм это тупая социальная сеть. И эфир идет не из Инстаграма, а из э, сервиса Рестрим. Он Инстаграм просто передается. И виды докладчиков они у нас тут меняются. Трансляция Zoom. Вот тут вопрос такой с подковыркой. А если Вивасан нет такого масла, чем пользуетесь? То есть, видимо, задает человек из другой компании, торгующейся эфирными маслами. Вы понимаете, в компании Вивасан довольно-таки широкая линейка. И если нет такого масла, как какого-то вы там имеете в виду, мы из нашей линейки Вивасан можем найти эфирное масло с такими же свойствами, с похожими компонентами в составе, и с похожим воздействием Давай. его использовать да, меняемость эфирных масел большая можно я отвечу на этот вопрос, потому что я лично много раз разговаривала с Сильвио Фригали и Кристой Фригали. Кто это, это, такое, это производители, которые поставляют, производители, владельца завода «Элексан Ароматика» в Швейцарии, которые мы получаем, откуда мы получаем эти масла. Кроме того, завод «Элексан Ароматика», который производит эфирные масла, и все, что связано с эфирными маслами, там не только чистые эфирные масла там еще производных очень много продуктов так вот 70 процентов поставляемых масел на внутренний рынок швейцарии из Александр ароматика и здесь кстати очень хороший вопрос спасибо большое потому что у нас очень много доказательных как бы базы такой которую мы можем предоставить кроме того что еще и пригласить к эфиру сильного Фригали. никаких много ну, переводчика только конечно Сейчас, одну секунду. И когда я задавала ему этот вопрос, почему у нас нет вот там какого масла, например, которое есть в других компаниях, он мне сказал, потому что вот тот набор масел, который предлагает Вивасан, он покрывает максимальное количество проблем, ну, запросов которые есть у нашей публики. Поэтому, если вы хотите, допустим, как он мне сказал, масло, по-моему, ириса, вот сейчас не могу вспомнить, потому что это был разговор несколько лет назад, то обратитесь к вашему президенту, поскольку масло этого Ириса будет стоить то ли 700, то ли 800 франков 10 миллилитров, одно из самых дорогих масел. Вот. но есть коллекция, но это не отменяет другие компании хорошие с качественными маслами. И если вам нравится и вы уверены производители, вы можете поговорить, там, не знаю, об этом, то почему нет? Просто нам хватает. А, да, вот Василий согласна с вами покрывает а, основные потребности. Только единичные случаи я обращалась к подпольному производству масел. Вот это одно-два масла было. И да, они взаимозаменяемы. И сейчас благодаря вот этим смесям, да, как они, композиции. Композиции. Да. Уже сколько? Семь, шесть, пять. Уже много. Нет. Таких флагов. И находятся те флаги, при которых. Таких флакончиков у нас да, есть. Самая голубая Ва... пижма и бессмертник и О, и мне, Вот мне не хватало вот, вот этих хвойных, я взяла композицию, съель, ну, вот с хвойной, и использовала, да. Допустим, Ориган заменяет семья. Да, я его также использовала при ковиде. Нам, нам хватает, да, но как сказала Ольга Васильевна, есть прекрасные производители, другие фирмы. Да, кто, кто, кто кому ближе оказался? Ну и кроме ближе, как бы здесь вот, ну, например, я бы с удовольствием взяла, может быть, какую-то еще, не знаю, какую массу, вот сейчас придумать не могу, кому-то у нас такая широкая линейка, но тем не менее, кому-то что-то, кто-то сказал, да что-то понравилось. Все-таки с чего я лично исхожу и многие из нас. Я знаю адрес. Телефон и лично владельца этого завода, мы были в Швейцарии, не только я и многие из нас, вот те, кто присутствует, и эта прозрачность информации лично меня устраивает. Если будет компания, в которой я могу также э, выяснить, э, где это производится, какое это сырье, по каким это параметрам, я с удовольствием буду пользоваться еще чем-нибудь обращать внимание на количество действующих веществ, вот если поставить производителей, да, и какое-то масло в компании Vivasan, цены, ну, средь, ну, как бы средние, они не высокие да. и не низкие, которые будут характеризовать некачественность масел. Если какое-то масло будет стоить дешевле такого же объема, возьмите, оно натуральное, и попробуйте их использовать, вот как мы используем в смеси, вот, допустим, все масла этого же производителя, и в компании Vivasan другой компании. И вы увидите действенность, да? Какое будет, какая смесь каких масел будет действовать сильнее, эффективнее. То есть это будет говорить о количестве действующих веществ, потому что в каждом, у каждого производителя они будут разные. Допустим, могу рассказать, что масло мяты другой компании помогло в одном случае быстрее. Масло мяты компании «Вилосан» помогло в другом случае быстрее, потому что состав этих масел тоже разный. Не очень поняла про состав, именно состав самого масла. Да, Я спасибо. просто, знаете, что у меня вот в этом разговоре, у меня сейчас появилась, она давно, правда, бродит от идеи, нам нужен переводчик. Или с итальянского, или с немецкого. но ну, на английском Сильвио Фригали говорит, но не очень, ну, так сказать, не очень резво. А вообще идея в том, чтобы пригласить, если он согласится, Сильвио Фригали и Кристо Фригали, то есть людей, которые нам делают эти масла в прямой эфир, это было бы вообще замечательно. Вообще хорошая идея. Есть, есть русско-немецко говорящая в структуре девушка. Вы ее знаете в Германии, которая прекрасно владеет немецким языком, вполне. Вот же на это мы. Так что смотрите, спасибо всем за вопросы. Просто идеи появляются. Игорь, есть еще вопросы? Да, еще из Инстаграма последний вопрос. Вопрос: чемпион, победитель, лучший вопрос дня. Заметьте, это не я спрашиваю, Я сразу на это уточняю. Могу даже сказать, кто. Вопрос. Как пить эти масла? Я, конечно, бы ответил, бы, но лучше специалист. Это, если вы не знаете, как пить эти масла, значит, нужно это все узнать при личной встрече, потому что все чисто индивидуально и просто так сказать, как пить эти масла. Ну, я считаю, очень что много рецептов кашу и какой вам нужен рецепт на знаю, да. именно нужно частный консультант а можно вот я, я сначала да, Катя Катя уже потом скажет потому что Катя проходила серьезное обучение и Татьяна Ивановна проходила серьезное обучение у ароматерапевта знаменитого, известного я просто скажу то, что ну, на что я всегда обращаю внимание то, что мне говорили в свое время ароматерапевты они говорили, что пить эфирные масла вообще не нужно, потому что эфирные масла проходят в организм абсолютно по-любому совершенно, через воду, через ванну, через понюхать, и они проходят элегантнее и мягче. Но поскольку, если у меня что-нибудь болит, мы привыкли, что надо таблеточкой это заглушить, хочется выпить, желательно побольше. И вот тут возникают у людей проблемы, не одна капля, а пять. У нас был даже такой случай, который 40 капель накапал апельсина, и у него кроме вот хикардии, слава богу, больше ничего не было. И поэтому, вот когда у меня спрашивают, я говорю, так, что либо я показываю, и ты мне показываешь, как, как мы будем с тобой вот, э, пить через эмульгатор и прочее, прочее. Либо мы вообще не будем пить, они работают по-другому. Я права, пить или нет? Да, я о чем и говорю, что вот по каким-то документам, по Европейской ассоциации там, ароматерапевтов, ну, как по-другому называется, запрещено всеобщим, всемирно запрещено принимать масла внутрь. Если вы чувствуете, что вам это необходимо и вы уверены в качестве масла, у вас есть консультант, который вас научит. Да, я упоминала это покабельно масло хладана и розы. И еще, да, почему? масло проникают, они проникают как угодно. Но, допустим, если нам плохо животу, да, в желудку, мы масло фенхеля, почему мы на хлебную капсулу и внутрь? Потому что так оно не попадает в кровоток, мы не разжевываем, мы а глотаем, и так оно сразу оказывается в месте проблемы, с которыми мы да. Почему мы можем это под язык капля? Потому что там проникает быстрее, распространяется там быстрее для определенной какой-то проблемы. А тогда, если вы только знакомитесь с маслами, вам не нужно этого делать. Вот, или делать под руководством человека, чтобы потом не говорили, что происходили какие-то случаи, когда пили пузырьками. Да, или в аптеку пошли, купили. А, про мяту, потому что пишут просто мяты разные, ну совершенно Да, вероятно. вот Василий, э, по составу, что значит составу. Вот, допустим, там берем масло мандаринов, ну потому что там легко плод, да, его представить. Если э, масло сделано из зеленых мандаринов, количество какого-то вещества, там их много, их там до 100 будет одно и действовать оно будет по другому. Если из мандарина с да. спелого или тимьян, да, несмотря на каких склонах, или лаванда, в какой период дня, и от этого меняется состав масла. И компания должна, ну, то есть есть вот этот состав, где также по определенным веществам видно, допустим, 1,8 циниол. Он содержится в таком-то масле, в каком количестве, значит масло будет иметь такое свойство. Вот. или есть примеси других существ, веществ, значит масло некачественное. О, Кать, спасибо большое за этот комментарий, это абсолютно точно. Но кроме того, и масла они э, иногда и пишут, да, из каких апельсинов, из горьких, из цветков апельсина, из плодов, там, ну и так далее. Но я, знаете, здесь что вспомнила, в самом начале, это ж было 20, почти два года назад, э, когда э, в Шве, в Ш, у швейцарцев спросили, э, мы были в Москве, кто-то, по-моему, когда спросили... Э, в общем, там была такая презентация, что когда собирают травы, это вот, ну, допустим, тимьян, 70 сантиметров высоты растения должно быть, до 70 сантиметров, собирают его на восходе дня, то есть до восхода солнца, чтобы солнце еще не коснулось. Ну и вот какие-то такие вот вещи. Дают идеальные условия, да. которым да, растение да, отдаст максимально качественно и... Да. А теперь представьте нас еще 22 года назад, постсоветских людей, которым рассказывают, что растения собирают 70 сантиметров и не более. Тот там два солнца думаешь, господи, а ни о чем. И тогда Томас Геотрид, наш президент компании, сказал, объясните им почему. И тогда он начал говорить: да потому что если солнышко коснулось, там будет уже не, не будет столько эфира, эфира самих эфирных вот этой субстанции, да потому что если оно переросло или не доросло, тоже не будет той заявленной цифры, которую обещают производители. Ну, а дальше был еще один замечательный, обескураживающий вопрос, потому что мы все равно зависли. Мы зависли, потому что мы, мы начали так, хорошо, предположим, не получилось, собрали ни то, ни тот вообще, не ту траву, ну, ну что-то вот случилось, собрали. И тут вопрос был такой, скажите, пожалуйста, если все-таки собрали, и оно не соответствует вот этим параметрам, вы куда деваете эту траву? На что был мгновенный вопрос, который вообще нас совершенно, ну, мы совсем взялись за голову. Он говорит, мы измельчаем и разбрасываем на те же, поля, на те же самые плантации. Тут мы окончательно подзависли. То есть как это? Но ну ведь это же дорого. Он говорит, нет, это значительно дешевле, нежели из этой травы произвести продукт, потом он не пройдет как это называется, я не знаю, а, знаете, а вот да. контроль, контроль, да, и все, а уже будет затрачено на производство, на флакончики, на то есть, и это все истребляется, то есть, это изымается, поэтому, если это не тот эм, не то сырье, его измельчали, ну вот, масло удобрение использует, как удобрение, нас а, вот, да, сейчас, Васильев, вы рассказывали, я летом была в Крыму на виноградниках, на производстве вина там частного, и я поняла, что производство эфирных масел очень схоже с производством вина. У них тоже такой же, какое солнце, сколько дождей, там, вмешиваются, не вмешиваются в данные. так что ценность продукта. То есть мы точно знаем, что травы росли, как они должны расти что собраны вовремя, что произведены по высочайшим технологиям, упакованы и так далее. Поэтому мы полностью им доверяем. И больше нам и ничего не надо, кроме этой линейки Васан. Да, как я говорю, все все настоящее, оно просто проще, что вам такой путь легче, то вы выбираете, соответственно, вот легкий путь, где есть... Весь, ну, не весь спектр, но большое количество да, единичного масла. Так, ну мы, наверное, будем заканчивать полтора часа. Да, ну, эфир, как, как, как легко, эфир легкий вроде... эфир, красивый эфир. Спасибо, Катя, большое. Мы надеемся, что вы, все, кто нас слушал, придете к нам в понедельник. Будет снова у нас Катя в гостях. И будем дальше продолжать общаться. Катя, ждем еще следующего раза с нетерпением, вот, и ждем от вас рецепты, мы знаем, что и у Татьяны Ивановны множество рецептов, да у многих наших дорогих участников, кто сейчас, потому что все профессиональные люди, это и Воронеж, и Москва, и Белгород, Шебекина, Тамбов, э -э что еще мы тут, я вот многих не вижу, но во всяком случае... Да, ну Липец, конечно, вот они из Липецка вещают, они сегодня. Новый Оскол, новый Оскол, столица нашей родины сегодня Липец, поскольку у нас спикеры из Липецка. Спасибо вам огромное. Катя Татьяна огромная благодарность, спасибо. Пишут очень много. Спасибо, Катюш, молодец. Спасибо всем, кто был со мной на всех трех эфирах, эфирах, я очень вам благодарна за ваши комментарии. Простите, если на что-то не успеваю отвечать, потом прочитываю. Ну, вот не очень приятно. Ольга Васильевна Татьяна Ивановна, спасибо большое за возможность этого общения, которое воодушевляет и вдохновляет. Пока, пока. Спасибо, спасибо всем. Всем, всем. Пока, счастливо.